привет друзья сегодня в видеоролике покажу вам наши украинские гривны такие вот юбилейные красивые как вы вчера видели было был брифинг НБУ по поводу того ну ответ на вопросы журналистов и касательно того что насколько много уже внедрили вот таких вот гривен обиходных порядка 7 миллионов сейчас они у нас находится, правда там не уточнялось, это одно или два, двух гривен, либо все вместе. Хотел бы вам показать а, вот небольшую подборочку гривен а, с необычными, которые посвящены разным событиям. И вот одна из них мне вот попалась абсолютно недавно, вот эта гривна 60 лет а, освобождения Украины от фашистских а, захватчиков. Она 2004 года, давайте я сейчас достану ее из холдера, покажу. На самом деле, кстати, холдеры считаются не всегда самым лучшим вариантом для хранения монет. Но вот данная монетка была вообще в штемпельном блеске. От холдера немножко-немножко начала темнеть. Я думаю, что, видите, даже сейчас видно. Хотя монета идеальная, когда я ее получил на сдачу. Вот, Это самая дорогая ну, из таких вот такого плана монет юбилейных Гривен. Конечно, мы не берем 92-95 года, а вот из юбилейных. Она 2004 года. Смотрите, какое классное состояние. Сейчас немножко протру вот И покажу друг обратную сторону. Вот. 2004 год тираж у вот этой гривны всего 5 миллионов штук. Всего 5 миллионов. То есть вот этих вот этих уже выпустили 7 да, на данный момент. А вот этих 5, И, я думаю, эта монета будет дорожать в цене, потому что она самая первая, которая появилась у нас из юбилейных. Вот. И, конечно, важно еще состояние, насколько там она не бита, не коцана. Вот, Кстати, по поводу хранения, вот у меня в принципе все, видите, монета вот такая тоже есть, она же в другом холдере, большой размер был, тут уже немножко состояние не очень. По поводу хранения в холдерах, холдер это, конечно, дает сохранность монеты от каких-то воздействий, там, влаги и так далее, но... От качества самого холдера может зависеть, насколько монета пролежит у вас в коллекции без каких-либо проблем, потемнений и так далее. Вот это холдеры довольно простые, я брал в Китае, там целая пачка обошлась в районе 2 долларов, там очень-очень много, они бывают разных размеров. Я бы, конечно, не рекомендовал брать в холдерах, ну, хранить в холдерах именно китайских, хотя себе я взял пачку, сейчас вот понимаю, что немножко такие качества монеты, ну, она немножко темнее, какая-то патина появляется, и все-таки, если хотите, чтобы она у вас была в блеске, попробуйте найти для нее вот такую упаковочку, да, для конкретной монеты. Ну, я думаю, для этих монет, наверное, пока не стоит. Вот. вот эти брал я отдельно, покупал в магазине холдеры Конечно, по качеству получше и самоклейка, и сам пластик Ну, я бы не рекомендовал все-таки на постоянке хранить именно в холдерах Хотя безумно классно смотрится Ну, вот, например, монету я поместил вообще из ролла достал, да, и поместил в холдер То есть у нее потрясающее состояние вот это вот, кстати, когда монетку к себе берете в коллекцию, постарайтесь находить вот такое вот блестящее, идеальное состояние штемпельный близк. Насколько здесь видно, не видно штемпельный блиск. но он был, был, потому что я сам лично из ролла достал. Вот, конечно, ну, некоторые моют монеты водой, но ни в коем случае не нужно как-то там прям супер чистить и так далее, потому что вы можете только повредить, повредить монету. Вот У нас по редкости, давайте покажу, значит какая самая редкая, это вот 60 лет, вот это вот у нас самая редкая, 2004 год Она по стоимости может быть от плохого состояния от 5 гривен, 5-10 гривен И если бы она в идеальном состоянии, ну, до 40 гривен может такая монета доходить, ну это супер состояние должно быть Потом у нас вот идет вот такая монетка 2005 года 60 лет победы в Великой Отечественной войне. У нее ну, порядка стоимости, конечно, дешевле. На один год разница, да, но и тираж одинаковый, но почему-то на, на нее спрос немножко меньше. Вот. потом мне сейчас 65 лет тут нету она в другой папке лежит конечно же посвящен посвященную футболу евро 2012 тоже 5 миллионов у нее. Ну, под по стоимости такая монетка где-то затянет ну, гривен на ну, может на 10-15 конечно сейчас все все все монеты скорее всего гривны подорожают потому что у нас вот огромные тиражи вот таких, которые будут просто-напросто везде сейчас пока еще не, не 140 миллионов их бабахнули, а только только 7, да, но вы увидите, что насколько их будет много вот, после евро у нас были маки, вот которые я показал, монетка маки 2015, там у них уже очень большой тираж, это 7 миллионов, они гораздо больше попадаются, кстати ну вот как-то вот гораздо больше их можно встретить реально на сдачах и у нас вышло в 2016 году 20 лет денежной реформы. Вот такая гривна. Смотрите, довольно красивая. А, кстати, вот такой вот самый, мне кажется, идеальный вариант хранения это вот в такой вот капсуле. Потому что а, она не соприкасается непосредственно с вот, с таким вот да, материалом. И не происходит какая-то реакция. Хотя капсулы тоже разные бывают. Интересно. Как в, там в Китае, не знаю, кто заказывал, напишите в комментариях. Вот, вот такой маленький экскурс вам про монеты. Вот такие монетки откладывайте, видите, немножко все-таки она буквально полежала, полежала неделю, да, и все, и уже потихонечку начала почему-то темнеть, друзья. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал.